Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Тамара Рябцева, кандидат сельскохозяйственных наук. И мы сегодня поговорим с вами о голубике, о подкормке, о тех операциях, которые можно сделать сейчас, и что можно сделать в этом году значит с растениями. В этом году у нас все существенно запаздывает как минимум на две недели меньше, на две недели позже созревает все абсолютно, чем в прошлом году. И вот перед нами, допустим, сорт дюк, и у нас только-только вот начали окрашиваться первые ягодки. В прошлом году в это время мы уже собрали урожай. 14 июля уже дюк был полностью созревший. В этом году, видите, Небесная канцелярия распорядилась так, что очень холодная весна была и, значит, июль, и июнь месяц был только теплый, а в июле уже пошли дожди и тоже такая температура невысокая у нас была. Сейчас мы в этот, во второй половине лета мы можем носить такие удобрения, типа сульфата, калия там какие-то фосфорные удобрения. Фосфорные удобрения сложно очень, да? лучше водорастворимые. Почему? Потому что значит фосфор – такой неподвижный элемент. Да? То есть, если вы в гранулах будете носить, вносить, то перемещение от непосредственного нахождения зерна, гранулы, перемещение возможно только на очень небольшое расстояние, 2-2,5 см. все Дальше элемент не эмигрирует. Поэтому его нужно вносить в зону обитания. У голубики этого делать нельзя, потому что, когда вы подрываете корневую систему, растение очень нежное, у него своих сасывающих корешков нет. Эту функцию выполняет мекариза. Поэтому этого делать ну, просто не нужно. И поэтому я вас всех призываю, Значит, если вы вносите... Твердыми туками, допустим, ну, тоже сульфат калия, да, можно вносить, но вносить, вносите сразу после дождя, вечером. проливаете хорошо сверху, чтобы удобрение еще промылось. И замульчируйте хоть небольшим количеством сверху, для того, чтобы с наступлением утра значит, у вас не было таких негативных последствий. Потом, значит, есть вот сейчас такие... Органоминеральные удобрения, они для голубики очень даже показаны. Ровно как-то и для других культур, их можно и нужно вносить. И сейчас, значит, все то, что называется удобрение осенние, вот, пожалуйста, вносите. То есть для фосфора и калия это самое-самое хорошее время, потому что калий весной, допустим, он не нужен, он потребляется растением. Позже с фосфором, весной вы его не внесете, даже в том случае, если вы вносите, почва еще недостаточно прогрелась, а усвоение фосфора у нас происходит только при температуре от плюс 16, а максимум усвоения от плюс 18 до плюс 25. И вот сейчас я достану почвенный термометр. Вот видите, он, у меня такая мини-станция здесь есть, есть колба для осадков. И вот видно, сколько 24 градуса показывает термометр. Вот на глубине, видите, зондик. Вот он где на глубине 15 сантиметров температура почвы у нас 24 градуса. Вот это оптимальная температура и для усвоения и кальция и фосфора. Весной, допустим, в мае месяце температура почвы была плюс 2, плюс 3, потом уже в конце мая плюс 5, плюс 10. Поэтому это недостаточная температура даже для усвоения калия. Калий усваивается при температуре, начиная с плюс 13 градусов. Поэтому сейчас можно и нужно вносить вот такие удобрения, но с голубикой что хорошо. Голубика олигатров, то есть она не нуждается в очень-очень сильном, усиленном питании, она не нуждается. В принципе, она, если у нее достаточное количество органики, торфа, древесной щипы, то она будет справляться практически полностью сама. Что, зачем нужно следить за серой? Потому что ну, серу она потребляет, и сера еще у нас значит, подкисляет почву, поэтому ну, вот я, допустим, покупаю такую гранулированную серу, но стараюсь носить ее... Рано весной. Почему? Потому что тогда еще много осадков она потихоньку растворяется и тоже вносите поверху и мульчируете сверху, и потом постепенно она в этом субстрате будет растворяться, и будет и подкислять почву, и удобрять серый. Чем я еще работаю? Это различные гуминовые удобрения. Не, не суть важно, какие они именно были у меня специально, вот уже закончился оксидат торфа для голубики. И вот такой универсальный. То, то есть, не, не суть, важно, что в магазинах есть, то я приобретаю и применяю. Значит, хочу еще вам показать вот такие вот препараты, как аминокор это комплекс это неважно какой это ну вот, в данный момент у меня есть этот препарат и фитовитал это регуляторы роста в своем роде Ну аминокислоты здесь скажем это такая палочка выручалочка Когда растение стрессует, вот вы видите что у растений есть стресс значит вот все аминокислоты в это время можно применять. И их можно добавлять в любые обработки. То есть, если вы обрабатываете инсектицидную обработку, какую-то делаете, делаете инсектицидно-фунгицидную обработку, тоже можете добавлять. Исключение что у нас? Значит, исключение у нас препараты серы. Их лучше не смешивать ни с чем, потому что... Они могут выпадать в осадок. Вот, кстати, здесь вы видите, вот я обрабатывала калифорнийской жидкостью. Это серно-известковый отвар. Применяется он как ну, здесь сложно, теавиджета. вот есть в продаже теаджета. Это препарат очень похожий, или ПСК тоже препарат. Для этих препаратов тоже нужно еще знать, что, что они вносятся при температуре от плюс 16 градусов. И лучше, чтобы было 22-25 градусов. Вот я, допустим, носила еще 3 недели назад, когда была жаркая погода, за день до того, как похолодало и пошли дожди. И вы видите, за многочисленные дожди осадка у нас выпало очень много. Но оно, видите, удерживается хорошо, не смывается. Препарат чем хорош? Это и сульфатная подкорбка, он работает и против грибов, особенно типа мученистой росы, но ну, на голубике это, скажем, не, не проблема, и работает против клещей и различных насекомых, потому что на, при высоких температурах работает как дыхательный яд. И еще исключение препараты кальция. Кальций, нам нужен, кальций растениям нужен всегда, но во время налива, созревания ягод да, он нужен особенно, потому что от этого будет зависеть качество вашей ягоды. Если вы еще выращиваете, там, допустим, только для себя, то на десерт, то это понятное дело, что у вас не будет большого урожая, вы донесли, съели и все замечательно. Но если вы на продажу выращиваете, то от твердости ягоды многое зависит. Ну и, в общем-то, от кальция зависит опосредованное накопление сахаров. И вообще биохимический состав ягоды, накопление сухих веществ в целом. Что еще, значит, из микроэлементов? Я бы вам советовала, наноплант у нас в республике Беларусь точно продаются, насколько я знаю, за рубежом в Украине, в Польше, в Латвии, Литве, в России, возможно, ну, точно не знаю, в этих <coughs> первых странах точно, значит, продается и продажа, по сути дела, в любом семенном Отделе, ну, у нас в Беларуси, я встречала, значит, эти препараты бывают разные, в данном случае у меня шестикомпонентный, он есть восьмикомпонентный, есть монокомпонентные препараты. Это очень хорошие препараты, минимальная дозировка, на каждом препарате указано, как разводится и как вносится. И, ну, пожалуйста, работайте, потому что препараты очень хорошие, действенные. И этот препарат, эти препараты я изучала на плодовых культурах, на многих очень, и на ягодных культурах. И это то, что реально действует, и биохимические анализы подтверждают это. Поэтому, пожалуйста, приобретайте и работайте. Когда я слышу вот такие вот вещи, что у значит покрыт лист восковой кутикулы, голубики. Ну, поверьте, во-первых, мне как физиологу, что лист любой культуры покрыта растительными восками природными, но покрытие это сверху. А когда мы обрабатываем, вот это основное, основное правило результативной обработки, чем бы вы ни работали, Значит, основное усвоение у нас идет через щечевички, то есть через нижнюю сторону листа. И здесь, как вы видите, никаких, никакого воскового кутикула, восковой кутикулы нету. Но для того, чтобы препараты сработали, их нужно вносить в вечернее время, для того, чтобы вот эта жидкая фаза как можно дольше удерживалась. Потому что, допустим, особенно это касается вот препаратов кальция, Кальций, молекула тяжелая, проводится крайне медленно, поэтому, ну, естественно, нужно время. Ну, собственно говоря, вот по внекорневым подкормкам. Все, у кого есть капельный полив и есть емкости для разведения значит, любых препаратов, то там задача решается вообще очень просто. Единственное, что нужно, значит, Помнить, что если мы в некорневое опрыскивание делаем любым препаратом, то у нас разведение меньше. Если мы в корень поливаем, то разведение на порядок больше будет. Ну вот, собственно говоря, все. Что касается кальций обработки, сейчас можно вести хоть каждые 4 дня, потому что кальций это не реутилизируемый момент, элемент. Он нужен в постоянном режиме. Ну и, в общем, я желаю вам хороших урожаев, пользуйтесь, пожалуйста, вот этими приемами, и вы получите хорошую ягоду. До следующих встреч, с вами была Тамара Рябцева.